С одной стороны, мы говорим людям, узнавайте себя, потому что, узнавая себя, вы становитесь более свободными в том, чтобы сделать свою жизнь удобной, приятной, свободной. Потому что вы знаете, что вам нравится, а что вам не нравится. Но с другой стороны, они начинают себя определять. Не с точки зрения процесса, а с точки зрения имени, названия доступа, что я такой и никакой другой Реально тесты важны, вопросы и ваши ответы на каждый конкретный вопрос. Вот это то, что помогает себя узнавать. Тесты должны быть опросниками, на которые вы просто отвечаете и вдруг понимаете, вы любите проводить время больше в одиночестве или в компании. В одиночестве. И в компании. А. Вообще-то я грущу в последнее время, так мы же недавно не собирались ни с кем. Так вот ответ на мою проблему. Понимаете, вообще проблемы некоторых не существует. Если вы начинаете просто задаваться правильными вопросами, но иногда на вопросы ума не хватает, тогда должно хватать ума на ответ. И если вы не хотите кормить свой ум ярлыками, чтобы потом он увешал вас, и вы себя вообще перестали опознавать, то можете не смотреть результат теста. Главное, ответьте на вопрос. Вот здесь такое понятие, как арт-терапия, направление психологии. Вы рисуете, и вам начинают интерпретировать рисунок. Это правильно с позиции самоузнавания, но, к сожалению, ум, опять как дурак, Бьет срез на сейчас. Это образный язык, это язык эмоций, переведенный в образ. Это вот на сейчас актуально. А через полчаса это не актуально, или через месяц, это тем более не актуально. Но ваш ум и уже не с рисунком носится, а с тем якобы диагнозом, который вам поставили. И вот это самое страшное, потому что именно это не дает вам измениться. Вы говорите, нет, я такая. Мне же сказали, под гадалки мне говорят. Как гадалки, да, почему церковь против гадалок? Не потому что они у них бизнес отнимают, а потому что это нарушение свободы воли. Понятно, что у обычного человека им пиццы нету? <смех> <смех> Объясню почему. В идеале, вот есть вы, есть уже пройденный путь, он уже пройден, но этот путь пройден, хранится в вашей памяти. А память ваша, это вообще ненадежная конструкция. Это структура голографического характера. Вот представьте, это плоская пластина. Абсолютно плоская. На ней есть ячейки. Вот она вся из ячеек, как чешуйки. Каждая чешулка содержит информацию обо всем том, что здесь есть. Обо всем. Но так она находится в темном, нейтральном положении. Вашу память активизирует внимание и направленная энергия. А теперь самое важное, в разном настроении, это очень важно, в разном настроении луч осознания падает под разным углом. Вот вы здесь, ваша точка настоящего. Так вот, представьте, что у вас настроение плюс, и вам говорят, а ты помнишь свое детство, в этом плюсе. Потому что у вас просто хорошее настроение. Угол падения будет вот таким. И активизирует определенную чешуйку, которая в этот момент под действием энергии и света осознания вот так выдает вам воспоминания о детстве. Хорошие! Это так работает. Я пытаюсь, насколько возможно, примитивно это объяснить. Кто хочет научную статью мою почитать. Далее. Если у вас негативное настроение, плохое, печальное, и вас спросить о детстве, то луч ваших воспоминаний активизирует другую чешуйку, в которой есть все. Это важно. Все о вашем детстве. И плохое, и хорошее, и печальное, и радостное. Вообще все. Но активизирует оно только соответственно вашему эмоциональному состоянию. И вот у вас уже другой столбик с воспоминаниями негативного характера и даже если здесь будет похожее, вот здесь вы вспомните и здесь одно и то же но здесь вы вспомните его с позиции хорошо а здесь вы вспомните его с позиции плохо реально ваша память играет с нами со всеми злую шутку в зависимости от настроения Поэтому считается, что в плохом настроении нельзя заниматься воспоминанием, нельзя обращать внимание в прошлое в плохом настроении. Вы активизируете негативную матрицу своего прошлого. А положение хвоста определяет положение головы. Понимаете, вот ваша нейтральная жизнь, вот она. Реально же вы в нейтральное прошлое не можете посмотреть. Реально вы смотрите всегда только в какое то под каким-то углом. И потом на это опираетесь. И ваша реальная жизнь на самом деле все время меняет вектор. Почему говорят, что у вас есть свобода выбора? Потому что на что опираешься, туда и направляешься. Что делает гадалка, когда вы приходите? Она смотрит на вас сейчас. Как любой хороший психолог, как любая хорошая гадалка, она работает с тем, что есть, с личностью. Во-первых, понятно, что без проблем вы туда не придете. Да, да это понятно. Да, то есть что-то накосячило. Дальше вопрос опыта. Но даже если есть видение, это тоже возможно. Вы видите, что то, что активизированного у человека сейчас в соответствии с тем хвостом, на который он опирается. Значит, вы видите вот эту линию, и ее и прочерчиваете человек. Говорите, будет это, и, ну может быть, еще будет вот это, потому что это близко, да, где-то. Но чаще всего говорится одно. Что в итоге у человека? У человека обрубаются другие варианты, то есть теряется свобода воли, его путь определен. Максимум свободы – это сделать так, или так не сделать, или сделать по-другому. И это и является основным грехом, против которого борется церковь. Потому что гипотетически реально все будет так, как она говорит. Потому что люди просто так не меняются. Но гипотетически нам дана свобода будет И ее нельзя отбирать. И поэтому мы не интерпретируем рисунки, чтобы не делать того же самого, понимаете? Мы используем это как срез, в настоящем. Мы оттолкнемся от этого, видоизменим, нечто переживем и пойдем дальше. Но не будем заниматься самоопределением, чтобы повесить на себя ярлык и уже от этого ярлыка выстраивать какую-то линию, строго определенную. Именно поэтому имеет значение на какие воспоминания вы опираетесь, что вы вспоминаете. Потому что положение хвоста определяет направление головы.